Модное сейчас слово «детокс» слышится из-за каждого угла, многие садятся на детокс-диеты, по сути это очищение организма, выведение токсинов и шлаков, главным помощником в этой борьбе является смузи. У такого напитка обратное действие. Вместо того, чтобы набрать калории, вы от них избавитесь, кто-то пьет такое каждый день, а мне пару раз в неделю хватает, чтобы почувствовать себя лучше, запомните, как приготовить детокс-смузи и... Как принято, он будет из зеленых овощей и фруктов с зеленью. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Авокадо очистите, удалив косточку. У капусты и петрушки удалите грубые части. 2. Затем все ингредиенты переложите в блендер. Измельчите их в течение 3 минут. 3. Украсьте смузи петрушкой. Пейте сразу же приятной дегустации. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Продукты и их количество, далее. Петрушка, 4 штуки, веточки. Авокадо, одна штука. Капуста калия, 60 грамм. Яблочный сидр, 240 миллилитров, безалкогольный. Кукурузный сироп, 30 миллилитров, светлый. Лед, 200 грамм. Вода, 240 мл,